Сегодня в выпуске, человеческую память впервые улучшили с помощью мозгового импланта, а нейронная сеть научилась ставить диагнозы не хуже врачей. Всем вечного здравия! С вами Александр Свернов, Правильная Правда, Новости науки и технологий. Друзья, и кто еще этого не сделал, обязательно нажмите кнопку подписаться и отожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Согласно Альцгеймерс Association, самым опасным фактором возникновения этой болезни является возраст. Подавляющее большинство пациентов перешагнули порог в 65 лет. С учетом того, что средний возраст населения Земли с каждым годом увеличивается, на планете становится все больше и больше тех, для кого болезнь Альцгеймера представляет серьезную угрозу. Возможно, в будущем замедлить, а то и вовсе устранить негативную динамику снижения когнитивных процессов помогут мозговые импланты. Ученые отмечают, что проблема слияния человека с машиной и расширения способностей мозга давно перешла из разряда научной фантастики в реальность. По оценкам авторов рынок нейроимплантов сейчас можно оценить в 100 миллионов долларов. На его вершине сегодня находится стартап Брайана Джонсона Кернелл и нейролин Кэлла Маска. Только в ходе инициативы Brain, запущенной бывшим президентом США Бараком Обамой, правительство потратило на эти цели 500 миллионов долларов с 2013 года. Человеческая память несовершенна, и многие готовы дорого заплатить за возможность... Ее улучшить. Человеческий мозг крайне ленив. И если его не подпитывать интеллектуальными занятиями, он притупляется и утрачивает быстроту реакции. Сейчас у каждого из нас есть отличный вариант прокачать свои когнитивные способности в игровой форме. Достаточно просто зайти на Викиум. Онлайн-сервис для тренировки мышления, памяти, внимания и в целом для прокачки мозга. Всего 15 минут в день занятий на игровых тренажерах и уже через пару недель вы почувствуете первые результаты. После регистрации на Викиуме предлагается пройти предварительное тестирование, чтобы определить, начальные показатели крепости вашего мозга. Используя данные теста, вырабатывается индивидуальная программа занятий. Система сама выявляет то, что надо накачать, например, краткосрочную память, и помогает сосредоточиться. Сервис перевалил отметку в 1 миллион пользователей. Думаю, самое время к ним присоединиться, чтобы серовое вещество сказало тебе спасибо. Регистрируйтесь по ссылке в описании и качайте мозг с удовольствием. Способов улучшить память на данный момент существует немало. При этом раз за разом предпринимаются попытки улучшить работу мозга при помощи электростимуляции или установки имплантов, расширяющих возможности человека. В настоящее время каждый от на Маска до специалистов из Массачусетского технологического института и Минобороны США занимается исследованием имплантов головного мозга. Основная цель — предотвратить старение мозговых клеток, увеличить срок сознательной деятельности человека и в наилучшем варианте расширить возможности человека и улучшить процессы мышления. Профессор из Университета Южной Калифорнии на практике продемонстрировал, что подобное устройство уже сейчас способны улучшить память человека, и, возможно, уже в ближайшем будущем помогут медикам в борьбе с одним из самых серьезных и распространенных заболеваний на Земле. Дон Сонг, профессор в области биомедицинской инженерии, представил на суд общественности результаты своей работы о протезе памяти. Согласно его докладу, новое устройство является первым в истории гаджетом, который в самом деле может эффективно улучшить память человека. Устройство представляет собой несколько электродов, имплантированных в мозг. По задумке разработчиков, он должен имитировать естественный процесс обработки воспоминаний, воздействуя небольшими электрическим... Разрядами на Гиппокамп область мозга, играющую важную роль в обучении запоминаний. Именно Гиппокамп играет важную роль в обучении хранения информации. Имплант же имитирует процесс обработки воспоминаний. Для того чтобы проверить имплант деле, команда исследователей заручилась помощью 20 добровольцев, у которых мозг для лечения эпилепсии были имплантированы электроды двух типов: одни измеряли активность мыслительных процессов, вторые могли стимулировать серое вещество. Каждый из них был оснащен электродами, после чего испытуемых попросили принять участие в простой игре на запоминательных. Участникам эксперимента был показан ряд изображений, которые они должны были описать спустя 75 секунд. При этом анализировалась реакция их нейронов, чтобы определить, какие области мозга активируются при обращении к воспоминаниям. Во второй сессии опытов эти специфические области стимулировались микроэлектрическими разрядами мозговых имплантов. В результате практически все участники эксперимента после подключения импланта в среднем вспоминали на треть больше изображений, чем в тот момент, когда имплант был выключен. Имплантат улучшал кратковременно память на 15 процентов а рабочую на 25 под рабочей памятью подразумевается способностью удерживать умение большие объемы информации которые требуются для решения логических задач и усвоения новых данных исследователи надеются что в будущем чип можно будет использовать для помощи людям с нарушениями памяти например деменции кроме того на похожей технологии можно создать импланты для стимуляции зрительных двигательных или слуховых центров головного мозга тот случай когда дом начали строить с крыши Гражданин с кулером в затылке с таким лучше не спорить. Интересно, если политикам внедрить такой нейроимплант, они вспомнят о своих предвыборных обещаниях. Впрочем, еще даже простой имплант для мыши и клавиатуры не сделали уже про память вещают. Ну так современные игры в контактике влияют на память людей куда как сильнее. Однако, когда имплант возьмет на себя функции не стимулирования, а непосредственно запоминания и воспроизведения информации, будучи подключенным к нервной системе, вот это действительно будет прорыв. Будем ждать подобных новостей и в будущем готовится к трансляции рекламы Мазина 777 прямо в мозг. И параллельно не забывайте о четырех основных угрозах развития технологий нейроимплантов потерю конфиденциальности, самоидентичности и автономности, а также увеличение социального неравенства, когда правительство, корпорации и хакеры получат в свои руки замечательный инструмент для манипуляции массами. А пока будущее не наступило, мозг нужно развивать и подручными средствами. Ранее ученые сообщали, что отсрочить наступление деменции позволит специальная диета из орехов, брокколи, горького шоколада, черники и так далее. Но главное, вместо того, чтобы сидеть в соцсетях, лучше уже сегодня начать заниматься брейн-фитнесом. Для этого достаточно просто перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться в упоминавшемся ранее сервисе Викиум. Это российский проект, разработанный совместно с МГУ и включающий в себя самые передовые разработки в области тренировки мозга. После короткого тестирования сервис сам предложит программу обучения с помощью онлайн-тренажеров. Друзья, обязательно скидывайте в комментарии результаты своих тестов. Посмотрим, насколько у нас развита память, внимание и мышление. Только в США с диагнозом пневмония ежегодно госпитализируют более 1 миллиона человек. Причем около 50 тысяч из них умирают от этой болезни. В России данные показатели составляют 520 и 20 тысяч соответственно. Поэтому диагностика пневмонии, особенно на ранних стадиях, очень важна. Группа ученых из Стэнфордского университета под руководством Эндрю Ина разработала нейронную сеть, которая на основании нескольких рентгеновских снимков может поставить диагноз пневмонии. Причем делает это она не хуже, чем практикующие врачи-рентгенологи. В настоящее время распознать пневмонию на рентгеновских снимках довольно сложно, поскольку поражения легких часто имеют смутные очертания и в диагнозах часто бывают разночтения. Поэтому рентгенолог должен иметь высокую квалификацию, чтобы диагностировать заболевания. Специалисты из Стэнфордского университета под руководством Эндрю Инна разработали алгоритм под названием Chexnet, который ставит диагнозы заболеваний легких на основе рентгеновских снимков. Для создания алгоритма ученые использовали открытую базу данных Национальных институтов здравоохранения США, состоящую из 112 тысяч снимков и соответствующих им диагнозов. Каждый снимок был проиндексирован в соответствии с имеющимся заболеванием легких. В процессе обучения снимки отсканировали, перевели в цифровой вид и скормили нейронной сети. Затем, случайным образом, из всей базы было выбрано 80% снимков и проведена четкая настройка алгоритма. Остальные 20% были оставлены для проверки работы системы и ее отладки. После недели обучения алгоритм был способен выявлять до 10% Патологий. Через месяц работы он научился с достоверностью ставить все 14 возможных диагнозов. Затем ученые отобрали из базы 420 картинок и сравнили работу алгоритма с результатами диагностики четырех врачей Стэнфордского университета, практикующих в течение 4, 7, 25, 28 лет. Рентгенологи не имели доступа к истории болезни пациентов и могли использовать для диагностики только выданные им фотографии. Оказалось, что нейросеть распоздает патологию не хуже, чем настоящие врачи, а в некоторых случаях даже лучше. Кроме того, ученые создали инструмент, накладывающий на рентгеновский снимок нечто вроде температурной карты, но вместо тепла цвета указывают на области, в которых пневмония может проявить себя скорее всего. Этот механизм поможет снизить число пропущенных маркеров и значительно ускорит работу врачей-радиологов. При этом исследователи отмечают, что в ходе теста использовались лишь фронтальные снимки, в то время как в медицинской практике изучаются также боковые снимки и анамнез пациента, что имеет влияние на постановку диагноза. Поэтому пока что диагноз, поставленный человеком, будет все таки точнее, чем предсказание нейросети. Тем не менее, разработанная программа поможет диагностировать нюбанью в тех местах, где высококвалифицированных специалистов не хватает. Основной мотивацией для создания данного алгоритма стало желание уменьшить влияние человеческого фактора при диагностике, а вместе с ним и величину возникающей ошибки. Ученые продолжат улучшать медицинские наработки, которые могут самостоятельно определить аномалии. Одна из целей — создать анонимную общедоступную базу данных, чтобы помочь другим специалистам работать над похожими проблемами. Это не первый триумф машин над человеком, который произошел под руководством бывшего руководителя искусственного интеллекта в байду Эндрю Инна. Летом его лаборатория в Стэнфорде доказала, что алгоритм лучше, чем врачи, может определять ритмию по электрокардиограмме, слушиваясь нарушения синусового ритма. Тем временем, китайская компания iFly Tech из Шенженя работала над своим искусственным интеллектом на протяжении 4 лет. В результате программа искусственного интеллекта смогла подготовиться к даче экзаменов в местный медицинский вуз и успешно сдала все тесты. Tech Smart. Доктор Ассистент набрал 456 баллов из 360 необходимых, но разработчики не собираются останавливаться и сообщают, что их программа способна обучиться еще более сложным вещам как в медицине, так и в других областях, например, юриспруденции. Пока же алгоритм планирует применить в той области, где он уже хорошо показал себя. Его собираются отрядить помощники обычным докторам, ведь искусственный интеллект сможет, например, гораздо быстрее анализировать огромные массивы данных о болезнях, собранных со всей страны, обрабатывать их и выдавать конкретные результаты. Такими темпами алгоритмы и роботы истребят как минимум половину рабочих мест. Причем последствия внедрения новых технологий ощутят на себе как работники физического, так и умственного труда. Водители, репортеры, аналитики, трейдеры, телемаркетологи, специалисты по обслуживанию клиентов – всех их можно заменить программным обеспечением уже молчу про рэперов и политиков. Решение проблем безработицы видится в перераспределении баланса на рынке труда. Например, создавать больше рабочих мест, требующих социальных навыков, так, чтобы работа оценивалась не только ее экономической эффективностью, но и влиянием на общество. Как то соцработники, учителя, персональные тренеры, блогеры одним словом. Если серьезно, то о масштабном внедрении нейросетей в больницы всего мира речь пока не идет. Главная проблема то, что нейросети представляют своего рода Черный ящик. Специалисты вводят данные и получают определенный результат. Но то, как этот результат был получен, какие алгоритмы задействованы и в какой последовательности, могут не до конца понимать даже создатели таких систем. Если бы нейросети можно было сделать более прозрачными, а принципы их работы объяснить практикующим врачам, тогда и темпы распространения этой технологии были бы куда выше. Вообще, врач в любом случае нужен, чтобы было кого посадить, если что.